Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Асима Султанова, я являюсь бизнес-тренером, также имею собственный бизнес в сфере детского образования. И сегодня хотелось бы поговорить с вами о возможностях использования государственного частного партнерства для предпринимательства, в частности, это социального предпринимательства. Также мы поговорим о сотрудничестве с крупным бизнесом, ведении переговоров, и также все мы обсудим на практике. Если вы готовы, мы стартанем. Ну, в целом, целью вебинара является получение базовых знаний по программам государственного частного партнерства, где вы узнаете именно все детали, механизмы, инструменты, как, они, как данная программа работает. Также популяризация опыта сотрудничества государственных органов с предпринимателями и также в рамках вебинара вы получите материалы, которые вам помогут формировать технические основы, а также будут видеоматериалы, где вы можете просматривать, где-то что-то забыли, именно освежить свою память. И также это даст вам возможность для развития до уровня предпринимательской деятельности. Если у вас появится идея, вы можете ее уже дальше продолжать. Но если у вас нет вопросов, то разрешите продолжить. Ну, давайте рассмотрим, что такое же государственное частное партнерство. Ну, в целом по аббревиатуре это ГЧП. Это такая долгосрочная форма сотрудничества государства и бизнеса. Это в частности, как прописывается на основании закона. Но если мы будем смотреть с точки зрения того, что какое сотрудничество и на каком основании происходит, нужно смотреть, что тут условия сбалансированное распределение рисков. Соответственно, и у государства, и у бизнеса возникают риски. И здесь уже на основании договорных обязательств, здесь уже высчитываются выгоды, затраты, права и обязанности, ну, как и соответствующих договорах. Ну, а цели и задачи ГСЧП, в принципе, они э, знакомы. Мы на сегодняшний день уже государственные частные партнерства уже работают больше пяти лет. И вот посмотрите, пожалуйста, на такое, что самое главное здесь является формирование и усиление долгосрочного сотрудничества. Здесь не дается на один год. Здесь уже до 8 лет, до 15 лет, смотря от какой отрасли. Какие задачи у нас происходят в государственном частном партнерстве? Это привлечение частного сектора. В частности, будет индивидуальный предприниматель, товарищ с, огранич с ограниченными возможностями. Это все, которое будут вести государственные активы. Второе – это снижение нагрузки на бюджет. Ну Сейчас я уже подетально расскажу, как это происходит. Привлечение инвестиций, расширение модели взаимодействия государства и бизнеса. Ну, многие зададутся таким вопросом, а же как принимать участие в государственном частном партнерстве. Во-первых, нужно участвовать в конкурсе. Это просто так не бывает. Это если идет государственная инициатива, они объявляют конкурс. Это такой некий государственный социальный заказ. Путем прямых переговоров, вот вторая часть, вы можете сами Инцилинг, что у вас есть земля, либо оборудование, помещение и так далее. Ну Давайте рассмотрим такую сложную картинку. В точности, как я и сказала, что первое – это когда идет инициатива от государства. Здесь контрактный ГЧП. Есть конкурс, и тут уже составляются контракты. Контракты ГЧП. Здесь может быть лизинговый контракт, как я и сказала, что здесь есть аренда, там, выкуп. Здесь в основном уже крупные организации, которые участвуют в Казахе. Контракты жизненного цикла. Здесь есть проекты, которые финансируются только на строительство. Это уже тоже крупные организации, как там КТЖ и так далее. Есть конституционный контракт, это передача права на эксплуатацию. Вы будете уже управленцем. Есть такие же контракты, как аккор это научно-технические проекты Холдинга Парасад, сервисные контракты, когда идет уже только сервисное обслуживание, либо на доверительном управлении госимуществом и также аренда госимущества. Если с точки зрения того, что вы будете сами подавать институциональные ДЧП, да, вы выходите как частный партнер на социальное предпринимательство. Государство будет вашим партнером. В частности, здесь происходит какая? Альтернатива капитализации квазигосударственного сектора. Ну, пример, сейчас мы примеры а, приведем. Это будет уже вам, в частности, в видео. Частный госпартнер совместно сформирует а, тут такие а, заемные средства. Это даже такие больше государственные средства, которые формируют у вас а, целый проект. И механизм вы, а, вывода. Здесь уже государственный партнер из проекта. Когда государство уже отходит, через несколько лет, когда у вас контракт завершается, уже вы сами будете вести свой бизнес. Ну давайте посмотрим такое краткое видео. Это очень краткое видео, которое, что же происходит на сегодняшний день и что же решает, какие же проблемы решает социальное партнерство. Меня зовут Айдар, и я ваш бизнес-помощник. В прошлый раз мы говорили с вами о строительстве общежитий, а сейчас предлагаю рассмотреть еще один интересный проект, реализуемый при поддержке государства, а именно строительство школы. На сегодняшний день имеется потребность в строительстве свыше 200 школ по всей республике, и эта цифра ежегодно растет. Поэтому мы инициировали проект, выгодный как для государства, так и для предпринимателей. Так какие же возможности предоставляются участникам данного проекта? После того, как вы построили школу, государство в течение восьми лет будет выплачивать порядка 500 тысяч тенге в год за каждого ученика. А по истечении 8 лет продолжит размещать в школе государственный образовательный заказ, за счет которого вы будете получать ежегодно около 250 тысяч тенге за каждого ученика. Кроме того, вы можете получать родительскую оплату за предоставление дополнительных услуг, размер которой определяется вами самостоятельно. Также школа остается в вашей собственности, и государство на нее не претендует. Если у вас нет земельного участка для строительства школы, государство рассмотрит вопрос о выделении земли и подведении необходимых коммуникаций. Если у вас недостаточно средств для строительства, есть возможность оформить льготный кредит в банке в рамках дорожной карты бизнеса. Этот проект уже работает. На сегодняшний день есть новые частные школы, которые уже получают государственный образовательный заказ. И, кстати, теперь построить школу стало намного дешевле. Мы упростили требования строительных норм и правил. Подробную информацию о бизнес-проекте вы можете получить на сайте fincenter.kz либо позвонив по номеру 695 035 695 876. Внесите свой вклад в воспитание сознательного и образованного поколения. Постройте успешный бизнес. Но здесь, вот, как вы видели видео, здесь все оптимально доступно. Каждый предприниматель, который инициирует построить школу, имеет право. Да, может сделать это вообще сейчас. Это не мечта, это уже сейчас реализуемо. Но давайте рассмотрим именно какие же меры поддержки. Да? То, что в видео было только кратко сказано, но я хочу сейчас ä, прям уточнить. Во-первых, нужно знать четко то, что государство заинтересовано в партнерстве с предпринимателями, именно в развитии образования. На сегодняшний день, что посмотрите, город, что село, нехватка школ. Например, по статистике прошлого года первый клас по городу Алматы у нас не хватало 30 тысяч мест. Представляете, это. Это страшно, когда первый класс идет до L, до M класса. Да, у нас столько классов происходит. Меры поддержки включают в себя это обеспечение проектов земельными участками, как было ранее в видео сказано, предоставление льготных кредитов, возврат вложенных инвестиций. Но после ввода школы в эксплуатацию за обучение каждого ученика предусмотрены ежегодные выплаты по заказу. Самое интересное то, что вы, открыв частную школу, вы можете не искать где-то на, на стороне клиентов, они у вас будут. Соответственно, строится школа в тех местах, где спальные районы, где большие ЖК стоят и так далее. Ну, особенности проекта. В частности, здесь, как и сказали, что возмещение капитальных затрат. Если, к примеру, вы начинаете строить, это 96 МРП при строительстве закрывается. При реконструкции у вас 47 МРП, возмещение операционных затрат. Здесь операционные затраты, когда вы покупаете мебель, что-то ставите, это снаряжение, сооружение, где-то вы сети перекладываете, там трубы и так далее. Здесь в среднем... 281 тысяча тенге на одного ученика ежегодно тратится. И здание остается обязательно в собственности по истечению 20 лет. Касательно кредитования, субсидирования займа банка второго уровня до 9% и предоставления натурного гранта. Здесь есть возможность получить земельный участок для реализации проекта. Ну и как мы сказали, что это возмещение амортизационных затрат, здесь вот посмотрите, если вы будете строить школу, как мы сказали, что 96 и 47 МРП да, на строительство, реконструкцию, а в интернате, особенно это сейчас в районных центрах очень а, котируется, здесь на строительство идет 122 МРП, а на реконструкцию 47. И также они будут оплачивать вам за проживание. Ну, предприниматели ищут всегда свободные ниши для успешных проектов, но многие выбирают традиционные сферы, ну, где высокая конкуренция. Ну, давайте не будем, как говорится, э, в селе происходит такое, что открывает это магазин, и все мы начинаем открывать магазин. Здесь нужно именно бить на то, чтобы где быстрее и, соответственно, с таким э, большим результатом, да, таким долгосрочным результатом. Им можно реализовать свой предпринимательский потенциал, построив частную школу. Спрос на качественные образовательные услуги с каждым годом все растет. Как вы понимаете, сейчас многие, например, город Алматы, я сколько знаю, как веду образовательный бизнес, у нас сейчас многие родители уходят уже в частные школы. Касательно того, что мы сказали про школы и интернаты, давайте рассмотрим их. Во-первых, для чего же интернатам помогают, да, для чего мы должны строить интернаты, почему государство заинтересовано. Во-первых, это сокращение разрыва в качестве с городскими и сельскими школами. Все думают, что в селах плохо обучают, в селах не хватает того-то или другого, да, там оборудования, оснащений и так далее. Но здесь проблема малокомплектных школ. Соответственно, там до пятого класса, до шестого, до 9 девятого, все, больше дети уезжают либо в районные центры, либо уезжают в города и так далее. Но здесь Министерство образования и науки разработало новую программу между государством и предпринимателем. Посмотрите такую часть. Предприниматель строит и осуществляет реконструкцию зданий под интернат, либо школу-интернат. Возможно, это будет уже стоящее здание. Например, в селах можно увидеть такое, что продаются такие совхозные дома, да, вот такие строения, которые были, сейчас они под Акимат передавались, библиотеки, там они где-то упразднились и так далее. И это можно переделать. После года в эксплуатацию подается заявка на получение государственного образовательного заказа. В образовательный заказ входит, значит, средства, это капитальный, капитального характера, это уже на строительство, строительство интерната и либо на реконструкцию. Часть выплат возмещается в течение 8 лет. Каким же образом? Кроме амортизационных затрат, то, что вот идет уже, крышу нужно починить, трубы переложить, там, полы переложить и так далее, такие работы возмещаются по ходу обучения. Это будут обучения. Также на проживании, питании проживающих в интернате. И для получения государственного образовательного заказа э, договор заключается с АО финансовый центр. Это прямой оператор Министерства образования и науки, который является гарантией выплат со стороны государства. Например, в городе Алматы, как частности я здесь живу и больше я сама наблюдаю, э, очень много... Школу построено. Мы сейчас будем говорить еще про общежитие. Много школ построено. Даже имея какой-то собственный коттедж, они переделали под частную школу. Ну, нужно к этому задуматься. Может быть, у вас какие-то есть мысли. Думаю, сейчас мы уже на практике разберем. Давайте мы посмотрим сейчас такое короткое видео по реализации проектов по строительству студенческих общежитий. Это тоже такая огромная ниша, которую реализует Министерство образования. В частности, это можно сказать, это социальный проект. Видели, какая красота? То, что строятся такие общежития, которые там все есть, это не то, а те общежития, которые сейчас можно увидеть, но здесь очень шикарно. Там своя библиотека, свой бассейн, свои спортивные залы, есть отдельные комнаты. Кстати, там проживают дети, в одной комнате только два человека. Это же вообще шикарно. Но давайте посмотрим вопрос, который всегда возникает при строительстве. Где же взять землю? Здесь самое первое то, что есть альтернатива. Какие альтернативы? Первое – это выкуп права на земельный участок на торгах, на конкурс, на аукционах, именно которые проводятся в местных исполнительных э, органах. Получение земельного участка соци через социально-предпринимательские корпорации регионов здесь. Каждый Аким области заинтересован, если есть возможность, если приходит предприниматель именно говорит, что у него есть возможность построить общежитие, он уже выделяет, уже сам заинтересован и начинает выделять земельные участки. Здесь очень много, например, опять же про Алмату, опыт успешно реализуется в городе Алматы. Второе, получение земельного участка в виде натурного гранта в рамках местных проектов государственного частного партнерства. Здесь что происходит? Опять же, это на гарантии потребления услуг. Вам дается земля в аренду. И создание консорциума с учебным заведением. К примеру, вот как в Талдукургане, рядом с этим общежитием стоит университет, который имеет свой земельный участок. Либо он выкупает и дает уже предпринимателю на право, чтобы строить это общежитие. И все условия сотрудничества отражаются консорциальном соглашении, в том числе и выход сторон. К примеру, если мы построили, вам уже будут возвращаться деньги. Мы сейчас по этому вопросу поговорим. Давайте посмотрим по привлекательности проекта. Привет, я Айда. Бизнес-помощник. Хотите развивать новое направление бизнеса, но не знаете, куда выгодно вложить свой капитал? Находитесь в поиске источника стабильного дохода с минимальными рисками? Я знаю, что вам предложить. Более того, расскажу об этом в течение 30 секунд. Начнем. Создайте свой бизнес, построив социальный объект, а именно студенческое общежитие. Почему именно студенческое? Сегодня более 90 тысяч молодых казахстанцев испытывают потребность в жилье. Это огромный спрос, и с каждым годом он будет расти. Почему общежитие? За проживание каждого студента государство будет платить порядка 300 тысяч тенге в течение 8 лет. Аренда. Это потенциальные клиенты для оказания различных платных социальных и бытовых услуг Стало интересно? Дайте мне еще 20 секунд для полезной информации Для участия в проектах требуется земельный час. Но его отсутствие не проблема Я предложу вам объединить ресурсы с другими заинтересованными партнерами И еще если у вас есть здание, предлагаю его реконструировать под студенческое общежитие. А выплаты в этом случае составят более 110 тысяч тенге в год за каждого студента. Мы уже начали принимать заявки. Инвестируйте капитал в рентабельный бизнес. Более подробная информация на нашем сайте. studdom.fincenter.gz Вы посмотрите, какая же привлекательность проекта вам Приходит каждый год по 300 тысяч тенге на одного студента. Ну, если по данному вопросу государственному частному партнерства нет вопросов, разрешите продолжить дальше. С -с у меня будут вопросы, раз уж у -у -у. вы надаете возможность, да? У -у -у. Вот мы, мы работаем в, в формате такой тренерской лаборатории. Вот, по большому счету, да, я посмотрела, и мне очень интересно было, ну, насколько возможности, потому что как бы, я вроде знаю про частное, частное партнерство, но вот в этих суммах. Но у меня вопрос вот к вам, как к женщине, к социальному предпринимателю, которая вот бизнес этот строит. Вот, вот насколько реалистично, потому что, ну, представьте, я просто представила, я тренер, я прихожу uh, к сельским женщинам, да, к, на самом деле, ну, мы понимаем, да, что сейчас вот, вид там и так далее и так далее то есть возможности ну, они достаточно сузились чисто экономически финансовые да? и что вот в этой ситуации чтобы вы посоветовали как тренер мне тренеру mm -hmm. как как подать информацию все-таки как показать что это возможно что по большому счету даже не имея да, больших финансовых э, запасов но есть инструменты. Вот что, какими словами им сказать, чтобы они в эту сторону хотя бы посмотрели? Понятно, мы их не можем там заставить, но мы их можем мотивировать на изучение. Вот здесь вот, вот на это, в этой части, что вы можете сказать? Ну, касательно того, что заходить на данный проект, это надо минимально иметь 50 миллионов тенге. Это минимально. Даже пускай будет это частная школа. Ну, в частности, я говорю только о частной школе, что 50 миллионов тенге. Если у вас есть здание... Вы оцените его в 50 миллионов семье. это будет пускай двухэтажный там особняк, коттедж, где вы можете переобороть его под школу, это первое. У вас уже имеющиеся здания, есть у вас э, земельный участок, к этому вы можете получить государственный социальный заказ. За каждого ребенка в месяц, э, в год будет оплачиваться 250 тысяч тенге именно на обучение. Соответственно, вы можете обеспечивать своих преподавателей, вы можете брать на работу, значит, э, таких как служащих, которые бюджетных, как, как бюджетных организаций, да? э, это будет такой импульс для того, чтобы расти дальше. После того, как вы уже... Да, и вот на сегодняшний день это вообще реально. По моим, сколько я знаю у моих коллег, 200 квадратов в частный дом она превратила в частную школу. У нее учатся Ты? два класса. Да, два класса, первый и второй. Работают 8 преподавателей и с утра до вечера, и, и хороший чек выходит месячный. В принципе доход, ну, то плавно. есть мы говорим на самом деле, что достаточно реалистично. 50 да. миллионов это вроде большая сумма, но да. когда, где их взять, да, в кармане не лежат. Но если мы посмотрим на свои как бы активы, да. активы пассивы, да, то есть да. то, что да, у нас стоит, да. да, то, что мы можем на самом деле оценить и вложить. И вот спасибо вот за этот пример, что да, вот есть дом. И по большому счету 200 квадратов, я так представила, ну да, наверное, на, в селе ну можно так такие, вот это да, реалистично, то есть если 50 миллионов, а, семью с 50 миллионом мне как бы труднее да. сейчас представить День вот, День вот, именно в данной ситуации, да, потому что, ну там э, сложности, а вот как бы с домом уже, да, и возможно, и один-два класса, и, наверное, это на селе может быть востребовано, да, то есть действительно подготовка куда-то не возить далеко, там еще mm -hmm. что-то. Хорошо, спасибо, тогда, да, вы на мой Но, вопрос да, ответили. Второй момент понимаете. по, по общежитиям. Например, сколько я знаю, да, как-то много бывало там, в Восточном Казахстане, в Казаладзинской области, Мангестал, что я увидела, в селе есть такие, можно сказать, такие у нас олигархи, которые имеют промбазы. Промбазы, mm -hmm. это стоит, значит, это помещение, когда уже советских времен, где-то разрушилась, где-то стоят тут стены, и они их не могли продать. Да, они когда-то приватизировали, и их же можно превратить в студенческие обширения. Это на, на сегодня, который является трендом. Но также, как я и ранее сказала, да, что да. Здесь, да, я даю ссылку ссылку на материалы, где можно. Например, эта промбаза может быть помощником где-то какие-то линии, да, построить для каких-то да. линий, где там будут они хранить свои вещи. Это может быть Казах-телекома, КТЖ и так далее. Они могут в этом использовать, потому что у них уже есть ресурс, есть земля, и только нужно его дооборудовать. Соответственно, они будут получать за аренду. И потому что на селе, на селе этого очень много. Даже тот же Казахнит и так далее они есть как инженерные сети. А где хранить? Им же нужна аренда, куда-то его поставить на, mm -hmm. на улице, разворуют. Соответственно, эти помещения, они способствуют реализации таких проектов. Я только сказала, mm. то, что сейчас в тренде, но ну, я даю ссылку, где очень много, они на госзаказах уходят. Я даю ссылку, на не есть. Прям каждый, казахтелеком okay. казах и так далее, все такие даже электроэнергозбыт и так далее. Кто, что прокладывает сети, они все заинтересованы именно таких отдельно стоящих а, зданий, каких-то даже пустующих. Хорошо, вот хорошо, что мы в этот вопрос, мне кажется, сейчас подняли, потому что я вот еще ну, помимо своей профессиональной деятельности еще занимаюсь вопросами там местного самоуправления, и я знаю, что сейчас а, действительно вот планы развития регионов, и я вот ездила по Алматинской области, mm -hmm. и там действительно проблема в том, что много зданий было выкуплено либо они там в долгосрочной аренде, но им не дали ума. Да. да, то есть да? мы потом, и может быть подойти, прийти, то есть это возможность, да. наверное, на, нашим тренерам надо будет сказать, что посмотрите, что у вас пустует, да, вот рядом с вами, и пойти к тому же бизнесмену, как к, к той же компании, пойти в местные там, сельские акиматы, посмотреть, что с этим можно сделать, используя ГЧП. супер. Хорошо, все тогда на этом ну, у меня. У нас мы там будем про, прав... я буду давать упражнение, что... Да, -да, -да. поэтому думать. я говорю, я здесь останавливаю свои вопросы, и будем слушать, буду вас слушать внимательно дальше. Окей? Ну, уважаемые слушатели, если у вас нет вопросов, ну давайте дальше продолжим. Многие задаются таким вопросом, а как же можно сотрудничать с крупным бизнесом? Мы только что части государства, давайте теперь рассмотрим с крупным бизнесом. Посмотрите на картинки. Это все бизнес. Например, вот. Выпуск биологических, да, таких пластиковых а, посуды, это ножик, вилка, там ложка, может быть, овцеводство, выпуск какой-то древесины, это даже больше поддоны, сейчас очень в моде, да, когда идет каркасная мебель, они там все открытые, а, древесный, а, древесная мука, разведение червей, рукоделие. Это будет там резиновая брусчатка и рыб... рыбоводство. Например, это только часть, которую я смогла сделать, можно открыть бизнес на селе. Ну а как же сотрудничать? Соответственно, это очень долго. Многие зададутся вопросом, это нужно сделать, потом вести в город, где-то продавать и так далее. Давайте мы с вами рассмотрим, Что мы сейчас делаем? Мы сейчас про брейншторминг. Мы поделимся на команды. Команды будем делить на сессионные группы. Я вас поделю, сколько у вас сегодня, 30 человек, поделю на сессионные группы. В каждой команде задача будет такая стоять. Нужно расписать все возможные актуальные идеи о том, как заработать и начать бизнес в себе. Но здесь нужно рассмотреть такое, что именно какой бизнес лучше выбрать для вашей климатической зоны. Например, место расположения и ресурсов. Соответственно, после мы через 10 минут приходим на презентацию. Презентация будет длиться максимум 1 минута. И также я продолжение этого бизнеса хотела бы сказать, что э, рассада, да, можно продавать рассаду, делать какое-то варенье, выращивать грибы, выращивать цветы. И вот на это упражнение оно дается. Если, Светлана, давайте с вами посчитаем. Давайте, если я нужна, да. я здесь. Давайте попробуем да. проиграть да, это упражнение. Да. Еще раз, что я, я должна я сейчас, да, Значит, нам сейчас нужно... Так, сделать... Так, сейчас покажу. Нам нужно сейчас... Мы поделимся на сессионные группы. На сессионные ну, группы. Представим, да, да. Да. что я одна мы, мы, мы, мы живем в селе. Мы живем в селе, и нам нужно с первого разобрать, где мы живем это место расположение да, где по месту расположение так расположение потом э, и по зоне да, климатического да. климат угу. климат и какой мы бизнес можем открыть Ну можно еще после климата добавить ресурс, ресурс. Угу. и к чему приходит основном женщин в моем штане давайте где мы будем жить по матинской области ну вот, например, я, я уже... Ну, Алматинская область это как-то так слишком... Все-таки здесь свои, свои условия и бизнес развит. Ну вот я родом из Восточного Казахстана. Так, Восточный Казахстан. Казахстан. Отлично. Да, Восточный Казахстан. Вот, напрям... резко, резко, резко континентальный. континентальный. Да. Ну... Но... Так, какие у нас ресурсы есть? Вот у меня есть в данном случае, например, дом. Uh, как бы родительский, да, там мама у меня уже пожилая, там 18 соток, то есть это только земли рядом, ну, приусадебный участок, на котором можно все выращивать, поставить там теплицы. Супер. У нас есть у семьи дом под ридером где там, ну, как бы прям практически в лесу, в такой чисто чистом, прям вот в лесу, далеко-далеко от всего там, где можно там чего-то тоже поставить, тоже с большим участком. И есть дом в Тарханке тоже с участком. Это тоже, ну, пригород, скажем, там километров 80. Там тоже есть участок, можно... Вот, на самом деле, ресурса фига, Простите за выражение. Да, да, да. И вот, какой же бизнес можно начать? Сразу-сразу же, я уже Начинаю штормить. Первое, мне особенно нравится дом в Ридере. Там, когда есть лес, где есть да. ягоды, нужно, можно сделать экотуризм. Экотуризм – это пеший. Пеший. Это, первое. это очень ценится, особенно, когда с Каминогорска люди выезжают за город. Это на субботу-воскресенье. Просто никто не хочет сидеть дома. Сделать гостевой дом – собрать пеши какие-то тропы нарисовать утром пошли прогулялись собрали ягоды пожалуйста с собой забирать до да, первое. и есть там еще грибы грибы да грибы грибы да там вот эту туристы когда по да вот второй даже там а сбор ягоды да. так так ягоды так ягоды там да. грибы там, может, травы, на да, самом да, деле травы, там, да, иды, там да, очень да. большое количество разных а таких да. трав, которые лечебные если просто составить, взять да. консультанта, вот я тоже соединяюсь, который вот, может показать, с группой пойти и каждый собирает себе там пучок и сделает свой собственный чай ну, про, объяснить им, как высушить дома как да. так далее, так далее, то есть это будет такой вот свой авторский чай, который можно потом будет пить вот там успокаивающий там или еще какой-то Супер. И тем более, когда у нас имеются уже э, такие ресурсы, когда рядом стоит лес, ягоды, грибы, э, грибы там, травы можно сушить. Сушить и в сухом виде уже их продавать. Не да. надо ехать куда-то в город. К вам приехали, вы можете сразу им упаковками ну, мы сейчас будем про нетворкинг говорить, и вот через нетворкинг это продавать. Вот, кстати, к нетворкингу. Например, если там взять вот дома в риде, там не, недалеко есть прям дачи, ну, как дачный поселок. Но ну, там уже эти дачи, как везде, да, у нас в регионах кто-то живет постоянно. И там на, на дачах все равно яблоки, да, вот у нас сосед uh -huh. приходил, я просто приезжала в гости к брату, да, там на несколько дней, туда вот с детьми выезжали. И приходится говорит, ну придите яблоки, соберите, пожалуйста, потому что ну, я, я себе, по одному много, куда-то везти ему тоже не хочется, да, там, а вот ну просто возьмите сколько хотите, хоть два мешка, хоть все угу. соберите. И на самом деле я тоже так подумала, ну поставить, да, как бы вот такую сушку, угу. и по большому счету там, если много детей летом, все равно их чем-то надо занять, да. почистили, порезали, ну, во-первых, для себя экологически да. чистые, да, угу. а во-вторых, излишки можно, я не знаю, сделать те же подарочки, да, да. Например, на сегодняшний день я знаю, что в Амате одна из моих одних слушательниц, мы рассказывали опыт в Казахстана, где мы сушили там ягоду, они сделали фруктовые чипсы. Угу. Фруктовые чипсы. да, чип. вот это, это... в Алмате да. это прям да. такая... Да, это потому что жива. все на диете, у всех там сахара и так далее. Это фруктовые чипсы. Да. Это не обязательно, чтобы были там уникальные какие-то заморские фрукты. Это те же яблоки, те же ягоды те же то, что мы каждый день кушаем, то, что мы потребляем. Да, да, да. да. И, например, в детские кафе, то есть да. мамочка, то есть везде, то есть, ну, как бы, если про нетворкинг говорим, да. то есть, по большому счету, для людей ну, с сахарным диабетом, да, да, то есть кому сейчас, то есть если их... Ну, поставлять постоянно но здесь вот все-таки сразу у меня вопрос это, это уже как бы это по большому счету производство и там всевозможные госты конечно как бы вылезут То есть об этом наверное да. но ну, ну это да я не буду да. забегать я уже прям вперед но в принципе да почему нет я такой а, и потом сейчас очень если мы говорим там про госты тоже сейчас уникальный случай когда я до сих пор не забуду когда мне сделали ванный набор Ванный набор, это ванный сбор, когда там есть череда, все это высушено, и они так красиво оформили. Это бабушка, 70 лет, кстати, она тоже с лидером мы ставили там эту сушку. Она сказала, что это когда у вас аллергия, она готовит такие. И они да, сушили да, через да. эту сушилка сушилку, это очень классно, там много не надо затрат. Поставил его, все сушишь, ни света, ни воды, ничего не требует. Самое главное, чтобы она была чистенькая. И вот эти ванные сборы, кстати, еще вот мои коллеги, кстати, Светлана, знаете, Ольгу, да, О, Господи, Амидок. Бобрышева. Да, Бобрышева. Она да, сейчас занялась же. же этим летом. Она сейчас вовсю там масла делает, эти всякие ванные сборы, мыло и так далее. Сейчас она этим занимается. Да, это очень хорошая, да. да, действительно, тема. Потому что и... это все рядом, это ресурсы рядом, не, не надо туда много денег тратить да, и так далее. Хорошо, да, это классное упражнение, мне прям нравится. Да. Да, то есть, взяли... потом я потом мне сразу сказала бы, да, вот смотрите, а, я знаю, что в Ридере проблема, вот Зырянос, да, Зырянос, а, там, если вы помните, по серпантину поднимаетесь, вот там лес, да, вот в обрыве. Угу. Они каждый год выделяются там миллионные деньги для того, чтобы чистить этот лес. Они его чистят, потом эти дрова сжигают, либо кто-то на берегу, mm -hmm. что-то не успевает. Mm -hmm. И это можно делать вот эту древесину. Это для вот как используют угольки, да, вот для изготовления шашлыков готовых. И можно это изготавливать, это не нужно куда-то кидать. И также, когда она все то идет распил, как я показывала, что это древесная мука. Древесная мука сейчас используется в строительстве. Когда делают такие какие-то смеси, они в строительстве. Вот есть, вот древесная мука, это все можно использовать. Ой, какое классное упражнение, Сима прямо У -у -у. это, Потому что, ну вот, вроде взяли, да, на примере, да. на любом примере, У -у -у. и группа вместе с тренером да. Да, может накидать кучу, кучу, кучу прям. Э, потому что я про древесную муку, например, не знала. Вот, а древесную том, что муку вот выделяются Деньги что... на уборку леса я не знала. Да, вот как бы при, при всем. Ну, как бы, ну, это не, не совсем. И это, это прям шикарно. Да, потому Ничего что они нет. выкидывают, кто-то хочет забирать, например, без карагая, именно вот эта сосна, когда пилится, то есть вот mm -hmm. такие оставшие обрубки, mm -hmm. что делают без карага? Они подготавливают угольки, складывают в этот крафт пакеты и продают в магазины. Магазин приезжает сам. И вот это сотрудничество крупный бизнес, сейчас я начну говорить про него. Да. Не мы ему увидели, не что, не мы не увидели не что по счету, большому да, счету ресурсы и возможность заработать деньги, да, вот они да, под ногами. То есть вот просто оглянись, посмотри. То есть, может быть, да, и не нужно, я иногда думаю, ну, не нужно 10 магазинов на одной. Вот, на вот о чем я говорю, что почему я и заранее. Потому смотрела. что я на самом деле у меня тоже был опыт открытия магазина. То есть как все, ага. все, как, как все я через это тоже прошла. И это на самом деле не самое простое, Хорошо, все, спасибо. Супер, я. Ухожу. Да, так, и как? вот мы, мы вот брейншторминг провели, потому что, когда они сейчас начнут генерить, у них столько идей, они даже, честно скажу, у нас, как на казахском, чизек, да, это лепешки, да, вот эти, коровьи. Сейчас в городе там тоже сейчас начал смак, когда это тоже эти лепешки коровью покупают. Я тоже что-то раз удивилась, очень удивилась, когда выезжали на, на природу, так, вот после этого, когда уже выходят идеи, мы дальше уже говорим о какой же сотрудничестве на сегодняшний день есть именно с крупным бизнесом. Например, в Восточно-Казахстанской области, Шимонахинский район, здесь установка, была поставлена установка молокоприемного пункта. Кто же его поставил? Это завод, который, молочный завод, который сам выпускает молочную продукцию. Он был в этом заинтересован. Что происходит? Первое, что это ежедневный прием молока и своевременная оплата. Каждая семья, каждый самозанятый человек, который имеет там, в сарае там, два, две коровы, которые там, в день получать по 10 литров, он спокойно может сдавать молоко туда. Не надо ему куда-то бежать на базар, стоять на морозе, где-то ходить, там, бояться, чтобы прокиснет молоко и так далее. После того был создан кооператив. Из этих людей, которые вообще приносили в прием молока, что они сделали? Они совместными силами выбрали одного директора кооператива, совместными силами взяли один молоковоз. Это уже такой некий бизнес. И они уже напрямую, когда они доставляют молоко уже сами на завод, молоко уже удорожает. Ну, к примеру, давайте сейчас такой пример сделаем. Молоко в то время, когда мы ставили это в 2014 году, в 15-м, стоило 90 тенге литр. Но они его принимали по 70. После того, как уже не купили молоковоз, стоило 90. И самое шикарное, что завод покупал по 90. За 90 они продавали на Авазарий, ездили в город Шамонайка, это на такси, растраты и так далее. Но завод принимал. Почему же, как вы думаете? Светлана, как вы думаете, почему они принимали по 90? Не, Не знаю. знаю, вот мне прям интересно. А, расскажите. Они, они без добавок. Это жирное молоко только из-под а -а -а. коровы, без примесей. Ценность продукта была в этом. И каждый, который крупный бизнес, знает, что ценность продукта, что это только как из-под коровы, чистое молоко парное, без каких-то примесей. И к сожалению, к сожалению да, как многие говорят, мы хотели, да, было такое. Мы хотели добавить, нет, такой не проходил. Там свои лаборатории и так далее. И что произошло? Произошло, что это, этот такой опыт стал мультиплицирован в другие регионы Казахстана. После Восточного Казахстана Южный Казахстан начал это мультиплицировать. И все начали пункт приема молока открывать. Каждый сельский округ поставил себе на баланс вот такие приемы молока начали открывать. И сейчас многие, многие, которые в селах самозанятые, пускай будет предприниматель, они открывают, им тогда дешевле, будет. у кого есть молоковоз. Им напрямую заводом работать очень легче. Есть пример такой по Алмате. Мелкие швейные цеха хотят работать с крупными фабриками. Ну, как вы на фотографии видите, тоже один из алматинских швейных цехов. Посмотрите, когда был... Когда начался карантин, все начали прям поголовно бежать за масками. Маски такие блин, дорогие были, 200 тенге, там одна штука и так далее. Что происходит? Да? Бум, Китай растет, Казахстан сидит, ничего не может сделать. И вот эти крупные фабрики начали давать мелким цехам заказы. Например, нужно только, вот они отшили вот эти маски квадратные, и нужно вот эти ушки пришивать. Вот эти резиночки. Представляете, вот такой титанический труд. И они отдавали маленьким цехам. Например, у меня есть маленький цех, у меня есть только там три девочки, я сама одна, четыре машинки. И мы могли там в день отшивать до трех тысяч штук. И нам давали какую-то энную сумму. Это в карантине. Сейчас, когда крупные фабрики выигрывают большой госзаказ, Например, это уже, как видите, это форма, да, форма, милицейская или военная форма, какая-то форма, они шьют только одну деталь, маленький цеха. Пример только воротник. Соответственно, когда вам только дают только воротники, вы отшиваете, у вас воротник идеальный. Да, другому отшивают там только рукав и так далее. Это какие-то маленькие детали. И получается очень идеально. Остальное полностью вот эту всю самую форму комплект, они отшивают сами. Что здесь же привлекательного? Во-первых, здесь договорные условия. Поставка, стальки-то штук или там то, точно тоннами не считается, штуками, да сколько деталей и идет своим временная плата. Но мы еще поговорим, как это договариваться, после уже э, будет у нас дальше пере, э, переговоры. Ну, также еще могу сказать такое, как э, только что Рассуждали, первое, например, в селах нужно посмотреть на ваши ресурсы, какие же у вас ресурсы имеются. К примеру, в восточном Казахстане, где имеются лес, идет вырубка леса, уборка леса и так далее, там вывозится древесина. Что с этой древесины делать? Первое, когда выпускается древесная мука, оказывается, что древесная мука при строительстве, особенно когда дом штукатурек, можно туда добавлять. И оно не трескается, оно дает тепло. Между, там на утеплителе очень хорошо помогает. И это все равно выкидывается, либо сжигается, либо оно и остается, идет на перегной. Второе, тоже по этому же дереву вы можете готовить угольки для шашлыков. Например, проезжайте крупные АЗС, да, станции там, заправки, и что покупать Огромные пакеты углей, особенно в летний период. Кто, думаете, кто-то поставляет? Да, есть, которые поставляют Россия, Казахстан, но если вы сами начнете делать, вы можете найти только один крупный магазин и туда поставлять. И оно будет махом улетать. К примеру, я знаю, что на выезд Копчегае есть Магнум, и там маленький стоит магазинчик, и там вообще разбирать в день по тысяче штук. Представляете, каждая машина она берет минимум там два пакета. Два пакета по 5 килограмм. И это тоже можно готовить. К примеру, сейчас экзотикой стало, что когда выезжают на природу городские люди, они берут саксаулы. Да, это в кослорде очень. Саксаул там растет, и саксаул его продают для самовара. Тоже можно сделать брикетами подготовить. Второе, еще самое интересное, когда были в Мангостал, мы покупали лепешки. Лепешки – это коровьи лепешки, которые мы использовали для приготовления хлеба. Если вы знаете, там в старинные времена готовились хлеб, я думаю, вы женщины из сел, вы знаете, как хлеб готовится на улице, это такие две сковородки да, перевернуты, там вот эти лепешками они готовятся. Очень вкусно. Соответственно, то, что вы должны посмотреть с точки зрения этого, что у вас есть в селе. И вот насчет этого уже смотреть, что же можно это делать. А как это сделать, мы сейчас вас попробуем научить. Ну, для того, чтобы научить, нужно четко понимать, как же мы должны вести переговоры с партнерами. К примеру, то, что, которое я сказала. К примеру, тоже будет мы уголь хотим продавать, мы уже его изготавливаем, мы хотим продавать в магазин. Нужно подготовиться к переговорам. Определить цель, которую вы хотите получить в результате переговоров, это может быть заключение сделки. Ну, в частности, если мы берем только вот про уголь, это заключение сделки. тут уже либо мы садимся на договор, получаем средства, соглашаемся на сотрудничестве, и так и начинаем работать. Но самое главное, в процессе переговоров не позволяйте себе отступать от цели. Обязательно, что вы говорите, начинаете эм, рекламировать свой товар, говорите, что он такой уникальный, экологичный и так далее. Возможно, незначительные уступки, особенно по цене. Да? Крупный бизнес любит ломать цены. Соответственно, вы что говорите, это ручной труд, это хендмейк и так далее, вы можете это проговаривать. Второе, это нужно подготовить несколько вариантов развития переговоров. В зависимости от того, какую линию, линию будет гнуть собеседник. К примеру, ну, Здесь ваша своя цель, если вам говорить будет, что за бесценок отдавать, конечно, вы этого не сможете сделать. Но для этого нужно вам четко отрепетировать свой а, диалог, как говорится, очень так, чтобы не попасть в бросак. Нужно позаботиться о внешнем виде. Чем важнее переговоры, тем безупречно вы должны выглядеть. Ну, к примеру, что для женщин, особенно, не должны быть такие футболки, шорты, что-то такое непонятное, особенно декольте с мини. Здесь необходимо умеренный, такой неброский макияж, соответственная обувь, там, ухоженные руки и так далее. Ну, для подготовки переговоров еще нужно взять с собой необходимые атрибуты. Это, конечно же, ручка, ежедневник, чтобы вы могли записывать, если есть визитки, буклеты и так далее. Вы можете сделать такой некий слайд-шоу, как вы изготавливаете этот товар, да? что уникальный. может быть, взять какие-то отзывы о товаре. Соответственно, конечно, как и мы тренера, мы любим пить воды, очень много говорим, с собой водичку. Также нужно телефон отключить, и, чтобы не, не отвлекаться. И, конечно же, совет. Постарайтесь назначить встречу на своей территории, ну, к примеру, офису. Если вы изготавливаете, значит, вот эти угли для шашлыка, вы начинаете как его звать куда-то к вам поближе. Это вам придаст уверенность. Но если этого не получается, то на нейтральной территории. Ну, возможно, это будет кафе. Например, выберите знакомое место. Если придется ехать на его территорию, вашего партнера, нужно подготовиться в твой усердник. Ну, это такое, как правило, нужно все равно, вы можете возвращаться к этим слайдам, просматривать, перечитывать, потому что это классные правила. Ну, давайте посмотрим алгоритм подготовки переговоров. Да? Что я имею в начале пути? Для того, чтобы написать свою речь, Нужно прописать, что в понятии, что же я хочу. Здесь вы прописываете историю отношений, информацию об оппоненте, да? вы начинаете искать, вообще, что за магазин, что он продает. И вот вы просматриваете вот такие вопросы конкретные, что мы указали, что усиливает мои позиции, что ослабляет, кто испытывает большое давление и так далее. Все эти вопросы можно просмотреть и четко себе поставить диалог. Да, что вы будете говорить? Что я хочу? Что меня устроит? Что будет дальше? Как я пойду? Ну, есть также есть правила успешных переговоров. Говорите четко. Не вкладывайте в слова э, двойной смысл. Ну, это к примеру, такого что. Ну знаете, я хотела, ну продать. Ну если что. Э, ну могу, как говорится, завтра прийти, вот такого, чтобы не было. так да, конкретно, у меня есть такая партия углей, столько-то мешков, я даю по такой-то цене, забираю через неделю денежки. пример должен быть черче, ясно и так далее. Будьте честными, уточняйте, обязательно после, если что-то не, не поняли, говорят, можно переспросить, что резюмирую, я поняла так-то, ну, что они вам сказали, Нужно быть вежливым, не пытаться перечинуть отдела на себя, особенно, когда чтобы не получился такой такой базар, да, такой, чтобы торговались и так далее. Нужно быть уже сейчас, себя позиционировать в виде бизнесмена. Дружба дружбы, а табачок врозь. Что это говорит? Если у вас даже будет директором магазина ваш друг, деньги любят счет. Нужно говорить конкретно даты, сроки и так далее. Нужно делать записи. И, соответственно, конечно же, совет. Не падайте духом, если найти надежного партнера получится не с первого раза. Не нужно падать дух. Есть другие магазины. Нужно оглянуться. Вообще по-хорошему, по маркетингу нужно определить местность и посмотреть, кто что продает. Чем вы будете ему интересен со своим товаром. Это уже другая тема, но тем не менее вы должны просмотреть по периметру, куда вы можете развернуться, чтобы вам было недалеко ехать. И вот я вам предлагаю такое о, упражнение, чтобы вас закалить немного. Упражнение называется «Антикварная лавка». Это упражнение на именно на переговоры. Переговоры будут такими, что будут, значит, мы поделимся на группы, это сессионные залы. Я в каждый сессионный зал отправляю по 4 человека. Они делятся, значит, и тот один сессионный зал поделится на две части. Значит, за стол переговоров садятся четверо. Двое, значит, становятся продавцами, двое покупателями. Продавцы – это хозяева антикварной лавки, они продают старинное блюдо, а покупатели хотят его приобрести, но с царапины, и оно стоит дорого. Вам нужно договориться о цене. Определяйте цену сами. После того дается закрытая инструкция покупателям. К примеру, я покупателям начинаю говорить такое. Ваша задача – создать впечатление, что желанное соглашение почти в руках. Но все детали соглашения выстраиваются встроенную картину, и в этот момент вы заявляете, а мы сможем утрясти эту мелочь? Прямо такие каверзные вопросы начинаете задавать в несколько раз. Ну, Соответственно, это снизит цену. Ваша задача поддерживать у оппонента при близкого заключения соглашений. К примеру, вы сами же ходите на базар, когда начинаете торговаться, а может быть за 500 он говорит, нет, за 490, он говорит, может быть, за 485 и так далее. Вы должны прям хорошенько проторговаться. Но такой прием называется «висящая морковка», когда вам потом по, по маленькой кажется, сумме начинаете спускать, то повышать. На это задание дается 8-10 минут, отводится на подготовку переговорам, потом начинаются уже переговоры. Они продолжаются 5-7 минут. Сама задача этого упражнения, чтобы мы научились переговорам. Именно Не так, как на базаре кричать, орать, да? чтобы у нас были такие дельные переговоры. В обсуждении далее мы уже с участниками начинаем предлагать э, ответить на следующие вопросы. Что они чувствовали во время переговоров? Удалось ли им реализовать инструкцию? Что они увидели? да что они увидели, какие, есть, какие приемы использовались. Но здесь, если мы когда будем прорабатывать оффлайн, тогда это возможно. На онлайн только мы послушаем, что они почувствовали. И по завершению нашего вебинара я хотела бы вам поделиться с полезными ссылками. Первое, то, что мы прошли закон о государственном частном партнерстве. Вы можете посмотреть сам закон. Механизмы участия государственного частного партнерства от Амикен. И здесь вот в ссылках вы найдете именно государственные заказы прям по каждому предприятию. И это единый оператор Министерства образования по государственному частному партнерству, который гарантирует именно выделенный средств с государства, это финцентр инвест. Вы тоже можете попасть их на их телеграм-канал, потому что очень много таких полезной информации они а, выкладывают. Если нету ко мне вопросов, Светлана. Есть вопросы, предложения, вопросы. обсуждения, да, потому что я тоже очень люблю тему переговоров, и Давайте. в моем тренерском портфеле этот, эти тема тоже присутствуют. Uh -huh. Да, я здесь абсолютно соглашусь. За упражнение отдельное спасибо. У меня как бы есть набор, но вот это упражнение я тоже себе в это... В свой, в свою чай. копилку заберу. Да, очень интересно, вот антикварная лавка. Да. В переговорах я бы тоже вот как тренер-тренеру и вот нашим потенциальным слушателям, кто будет, конечно, переговоры нужно проигрывать. То есть, это в первую очередь вот все равно очень важно это показать. Потому что, кажется, мы все знаем. Ну, что там, да, вот элементарные вещи ну, там, внешний вид, ну, подготовиться, ну, там вот это изучить, вот пойти там показать. Но а знать и делать это вообще две большие разницы, да, как говорят. Действительно, когда ты начинаешь это делать, и когда реально, вот пусть в игровой ситуации, пусть там вот на каких-то там самых странных вещах, ты начинаешь это чувствовать, и я вот как тренер, я знаю, такие инсайты происходят, открытия у участников. И поэтому, да, меньше теорий, вот как вот сейчас Сима вы сделали прям супер, и тут же сразу в упражнение, и после этого отрефлексировать, потому что когда вот в группа, ну, опять же, что вы чувствовали, что там вы увидели, что вы открыли, какие вот для себя ну, какие-то новые, то есть это и в зуме можно сделать, как бы и онлайн, и оффлайн, по, по большому счету эта тема. Ну, хорошо прокачивается. Я бы еще добавила вот это пичинг, да, вот такое новое слово, вот корот, короткая презентация. Потому что мы живем в мире, то есть, как можно сделать, и, может быть, тоже а, какое-то упражнение, то есть, показать, то есть, это презентация своего товара, своего проекта, своей услуги, все что угодно, своего бизнеса за одну минуту. Да, когда вот, а, элеватор, да, элеватор. когда вот мы с молодежью работали, для молодого поколения, да. Да в принципе, чем быстрее, особенно с крупным бизнесом. То есть крупному бизнесмену он там весь и ему там некогда. То есть представьте, чтобы вы попали с ним да, в лифт или, или, там я не знаю, в маршрутки, ну, маршрутки бизнесмена крупного сложно поставить. То есть как Лист. вы ему быстро это расскажете, чтобы он заинтересовался? Да, можно добавить. Я да, знаю. ожидаемый результат от питчинга – это чтобы он вас позвал на встречу. Ну, чтобы именно, как бы, чтобы он назначил переговоры. То есть вот это упражнение тоже можно добавить. Так, я тоже добавлю да, ну как бы это как рекомендация даже не, не вот к вашей сессии, да. Да, а вот ну, как мне предложение к тем, кто нас будет тренерам слушать, потому mm -hmm. что там это, это, ну, информации по питчингу сейчас в интернете ну, масса, можно выбрать, да я и думаю, что те тренеры, которые будут это слушать, они сами уже как, тоже имеют опыт в этом, но это может стать тоже такой фишкой и раскачать аудиторию. Потому что когда я составляла презентацию, вообще там классическая форма уже элеватор печь, там три да, вот фандинг пич и второй пич забыла. И вот они там идут минута, три минуты и десять минут. Да, да, да. Можно. Если у вас есть такая информация, можно в папочку методическим материалам просто положить. Я могу там лежала, да, чтобы У меня целая презентация по питчику есть. Да, давайте, спасибо, да, я это... думаю, что это будет полезно, тем более, что каждый тренер вот готовит такие Прям материалы. Прям с заданиями, да, которые мы ну, разрабатываем. Супер, супер. Ну и вот, да, я вообще, у меня по, по большому счету больше вопросов нет. Мне многое открылось, несмотря на то, что я себя считаю тоже человеком интересующимся. Я хочу просто вот за, как руководитель этого проекта, да, вот в нашей организации выразить огромное спасибо. весьма за, вот за вот такой подход. И я надеюсь, что это будет очень полезно. И нашим потенциальным слушателям, тренерам, которые потом пойдут уже развивать социальное предпринимательство на селе.